Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирновая. Всем родители с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня майнер. Называется Трон Miner по заработку криптомонеты Трон. Это инвестиционный проект. И не забываем о рисках. Кого заинтересует, перейдя по ссылочке, попадете вот на такую страничку. Значит, зарегистрироваться, майнить, выводить. Ну, и еще такой здесь вопрос ответы статистика работает 0 дней. Старт 6.08. То есть сегодня. Ну, и здесь последние депозиты. И уже есть выводы. Поднимемся выше. Регистрация. Просто прописываем... Tron адрес с Pouset Pay, друзья. Здесь вывод на Pouset Pay. Tron. Вот мой Tron. Я копирую адрес и вставляю. И кликаем вот на зеленую кладочку StartMiner. Вот он при регистрации 1 ГХС в подарок, но, к сожалению, здесь без вложений вывести не дадут. Значит, смотрите, ну, вот это наш баланс на вывод. Что здесь? Вот здесь идет, дали нам 1 ГХС в подарок. 1 ГХС равно 5 криптомонет Трон. И здесь как бы идет калькулятор. Какой заработок в день? 0.05 монет. Три дня, пять дней. И вот здесь как бы все это отображается. Я только зарегистрировалась. Я ничего не пополняла. А здесь вот калькулятор. Сколько мы вложим в ГХС? Например, один ГХС. Ничего не отображается. Значит. 2. Тоже если вложить 10, ГХС уже отображается. Ну, тут один ГХС и так вот показано. Значит, здесь уже, если вложить 10 ГХС, купить. Значит, 0.5 в день, 1,5 за 3 дня, ну и так далее. Как бы это вот есть. Так, значит, далее что? Вкладочка «Вывод». Здесь нужно сделать депозит, они пишут. И вывод, если мы переведем на русский язык. Так, для получения платежей, его вот, должна быть учетная запись. Pay». Так, И вы не можете сделать запрос на, снять, на снятие средств без предварительного внесения депозита. Так, значит, вкладочка депозит минимум 5 гхс это 5 строн выходит если я поставлю 5 и того написано 5 3x если я поставлю 10 10 гхс ой да 10 гхс 10 криптомонет трон Кликаю купить сейчас. И мне нужно вот на этот адрес перевести 10 криптомонет в трон. Буду я переводить в трон Линка. И вот один час, сколько то два часа дается. Так, вот кликаю сент. Вставляю адрес. 10 монет я закинула и вот 10 монет я отправила буду ждать когда придут монетки так далее что давайте пройдемся по кладочкам. Значит, эта приборная доска Я вам только что показала. История аккаунта. Вот. Вы получили бонус за регистрацию. депозита. Вот видим, мои 10 ГХС, они уже как бы в кабинете, но в ожидании. Должно там пройти подтверждение, сколько там, да? И они у меня появятся уже кабинете. Снятие средств. История. В вкладочка реферала. Находится наша партнерская ссылочка. Часто задаваемые вопросы можете прочесть. Минимальный вывод отсюда. 0.2 трона. Далее. Новостей нет. Центр поддержки. Если хотите, можете создать тикет и пишете категория предмет сообщение отправить ну и все в принципе теперь давайте зайдем и посмотрим а мне еще монетки они не пришли и здесь у меня уже будет отображаться то что я вот 10 бхс да взяла вот это вот это вот у меня пропадет и вот эта вот статистика, она встанет уже вот сюда. Вот этот майнер, он точь в как вот у меня шиба. Вот здесь он работает, платит. У меня как будто 11 ГХС, здесь один подарок. И вообще замечательно. У меня вот на балансе 24,95... .00 я уставлю их на вывод и все и вот все мои выводы 3 853, 1527 пятьсот двадцать семь пятьсот тридцать семь 2 шесть и вот сегодня 2.495 как бы все замечательно вот. Надо глянуть почту, что ли, посмотреть. Пришли, не пришли. Нет, еще не пришли монеты мои. Вот. Так, ну ладно, да, где мой манер? Вот он. Приборная доска. И монетки еще. В, в депозит. Нет в ожидании. Вот такой вот майнер. Но без вложений здесь не заработаешь, ребятки. Не забываем о том, что это интернет. И все, что связано в интер... ин... с... с инвестициями в интернете, всегда подвержено риску. Так что думайте сами. Решайте сами. Всем удачи, всем пока. Ну а по выводу я запишу видео, другое будет. До новых встреч.